Всем привет! В эфире Универньюз. С вами я, ее ведущая Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. В столице Татарстана впервые прошла форсайт-сессия с IT-специалистами. Студенты из Японии прошли стажировку в Елабужском институте КФУ. Казанский университет посетила делегация Республики Казахстан. В столице Татарстана впервые прошла форсайт-сессия с IT-специалистами, представителями власти и бизнеса. Участие в мероприятии также приняли представители Казанского федерального университета. Подробнее смотри далее. 6 сентября в IT-парке Казани прошла форсайт-сессия по цифровой трансформации Республики Татарстан. Диджитал. Объединились представители органов власти, научных учреждений, бизнеса и стартап-проектов. Активное участие в данном мероприятии приняли представители Казанского федерального университета. В этой трансформации, собственно говоря, если мы хотим а, сами сформировать а, те роли, которые будут отведены университеты, нам очень важно здесь участвовать, наряду с другими коллегами, которые из Казанского федерального университета здесь участвуют. Вместе формулируют то, чем должна остаться цифровая трансформация. И я жду, что это будет такой первый шаг, где мы наметим, по крайней мере, следующие шаги, может быть, какие-то предварительные роли определим то, чем мы как ВУЗ можем быть полезны. А мы в первую очередь можем быть полезны кадрами, потому что мы источник кадров, мы можем быть полезны различным рода разработками, поскольку мы занимаемся исследованиями именно в области цифровых технологий. Участники форсайт-сессии будут работать в группах по различным направлениям. Каждая группа представит итоговую презентацию со своими идеями и предложениями в данной области, которые могут лечь в основу глобального документа «Стратегии цифровой трансформации Республики Татарстан». Сейчас мы активно занимаемся над актуализацией нашей дорожной карты. И, как вы помните, уже два года цифровизация и соответствующие проекты являются вот нашим основным приоритетом. И вот это мероприятие для нас очень важно для того, чтобы посмотреть, где какие научные направления кто занимается, чем в Татарстане, для того, чтобы правильно построить кооперацию с учетом того задела, который есть, тех кадров, тех интересов. И мы очень надеемся, что вот это мероприятие, то есть в результате его мы определим, имеется в виду не только Казанский университет, а вот весь Татарстан, какие перспективные направления, в, скажем, в сквозных технологиях, в перспективных рынках сейчас есть, на которые мы могли бы все сообщать, сконцентрировать ресурсы и запустить новые перспективы. Это уникальная возможность принять участие в масштабной работе по цифровой трансформации региона, обсудить меры поддержки цифровых инициатив вдохновиться уникальным опытом лидеров индустрии, а также продвинуть свои решения в стратегической перспективе. Мы можем поговорить с представителями бизнеса, с представителями госструктур, как-то получить взаимный заказ. Это очень, очень нам нравится и приятно. Итогом форсайт-сессии станет сформированная дорожная карта цифровой трансформации Татарстана. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Студенты из Японии прошли стажировку в Елабужском институте КФУ. Визит гостей из Канадзавского университета стал возможен благодаря партнерской программе мобильности студентов двух вузов. В этом году вуз Японии представили 30 ребят. Основная часть культурно-образовательной программы была реализована на площадке спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Подробнее смотри далее. Студенты из Японии прошли стажировку в Елабужском институте КФУ. Визит гостей из Канадзавского университета в КФУ стал возможным благодаря партнерской программе «Мобильности студентов и двух вузов». Вуз Японии представили 30 ребят, прошедших серьезный отбор в своем университете. Программа включила различные мероприятия, направленные на знакомство гостей вуза с культурой, традициями нашей республики и страны в целом. Основная часть культурно-образовательной программы была реализована на площадке спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» в рамках работы эколого-технической смены «Э Здесь прошли занятия по повышению уровня экологической культуры студентов. В России я впервые. Здесь очень красивая природа, но для нас непривычно холодно. А еще здесь живут очень высокие и красивые люди. Нас очень тепло встретили, здесь приятная атмосфера и надеюсь, что у нас получится подружиться с местными ребятами. Меня очень удивило то, как много у вас лесов и природы в целом. В Японии мы больше живем в городской среде, а за пределами городов у нас больше гор, чем лесов. Несмотря на холодную погоду, надеюсь, что нам удастся проводить больше времени на природе и, конечно же, общаться с вашими студентами. Зародившаяся в прошлом году идея проведения межнационального сабантуя для иностранных гостей получила свое продолжение и в этом учебном году. Студенты из Японии совместно с участниками культурно-образовательной стажировки по проблемным вопросам инклюзивного образования представителями Западночешского университета приняли участие в состязаниях праздника. Впечатление очень хорошие, очень тепло нас встретили, нам здесь очень нравится. Нам придумали программу. Так что мы очень всем довольны и еда отличная. Следующая стажировка для магистров Канадзавского университета состоится уже в конце сентября на базе предприятия фор Солерс» и в Юлабужском институте КФУ. А уже в октябре студенты нашего вуза отправятся на стажировку в Западночешский университет. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар нурумиев Ислам Хамитов, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегации Республики Казахстан. О том, как это было, смотри далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Республики Казахстан во главе с директором городского научно-методического центра новых технологий в образовании, управления образованием города Алматы Андреем Дупиком. В рамках визита гости посетили Музей истории КФУ. Делегаты с интересом прослушали экскурсию, познакомились с основными вехами истории высшего образования в Казани, узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета, имена которых известны во всем мире. Лилия Талипова, Леонард Новлетяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете в рамках акции Федеральной службы исполнения наказаний прошла публичная лекция «Воскресение души». О том, как это было, смотри в следующем сюжете. В шоуруме медиа Казанского федерального университета прошла всероссийская акция «Воскресение души», приуроченная к 20 летию романа Льва Николаевича Толстого «Воскресение». Мероприятие прошло при участии сотрудников и ветеранов уголовной исполнительной системы, преподавателей, студентов, юристов и представителей общественности. Каждая акция у нас приурочена к какой-нибудь дате создания именно литературных произведений. Поэтому мы подбираем... Тех авторов, тех великих писателей, которые интерес, интересовались историей, которые э, получали информацию у наших натирателей, посещали наши тюрьмы, и которые нам помогают посмотреть на нашу систему другими глазами, какая она была в XIX веке, XVIII веке, как это было тогда, и это дает возможность показать, в каких условиях сейчас содержится наше суждение? Отметим, что проведение мероприятия на площадке КФУ не случайно. Напомним, 2018 год был объявлен годом Льва Толстого в Казанском университете. Лилия Талипова, Диана Фатыхова, Виолетта Басова, Универньюз. Аспирант кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета Алексей Андреев занимается созданием единой системы координатно-временного обеспечения для решения задач около лунной навигации. Молодой физик выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на проведение собственного исследования. Более подробно смотри далее.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 Молодой человек стал победителем конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Физик выиграл грант в Российском фонде фундаментальных исследований в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на проведение диссертационного исследования. Его научным руководителем является профессор кафедры Юрий Нефедев. У нас будет возможность создать системы навигационная для того, чтобы можно было повысить точность посадки космического аппарата на Луну. Известно, что сейчас Россия активно работает над своими лунными проектами. И в 2020-е годы, я думаю, что все-таки миссия к Луне состоится. Я надеюсь, что наши разработки также найдут свое применение при осуществлении этих масштабных проектов. Лилия Талипова, Диана Фатыхова, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся!